Отливка на воск это видимый слепок энергоструктуры человека. То есть, грубо говоря, отпечаток ауры в одной отдельно взятой отливке. Методы отливки, отливок есть совершенно разные, есть очень сложные, есть очень простые, зависит от того обычно, кто это дело отливает и как читает, интерпретирует. Распространенный метод, который не запрещен христианской церковью, это отливка под молитву. Когда читается молитва, устанавливается над человеком некий канал, который связывает его непосредственно с культом, не с церковью подчеркиваю, а с культом, то есть чистый канал. На этом канале идет информация. Человек отливается, и на отливке виден слепок, насколько человек соответствует этому каналу, его эталону, его идеалу. А поскольку этот канал здесь является доминирующим, можно с 95%, с 95 уверенностью сказать, что если идеалу сознания человека с точки зрения христианского эгрегора не соответствует, то христианский эгрегор включит некие событийные механизмы, которые будут устремлять человека к этому идеалу. Это называется, как это называется скажу. Простроенные события, то есть предпосылки в судьбе. Это то, что у человека будет, те события, которые он должен пройти, чтобы приблизиться к тому самому идеалу, который несется по этому самому каналу. Я понятно объясню? Таким образом, то, что вы видите на этой отливке, это как раз и есть разница между идеалом, идеальным человеком с точки зрения христианства и вашим сознанием. Эта разница выражается в определенных видах, да? а дальше это уже с точки зрения интерпретации того, кто отливку делает. Как он видит все эти наросты, выпуклости, да? как он их интерпретирует. Опять же, с самого начала нашего вопроса отливки, которые делаются в удобное для этого время, да, они в большей степени понятны и менее аллегоричны, то есть по их формам, по их значкам можно точно понять, что человека ждет. Опять же, это не потому, что его судьба вот такая вот, да? это потому, что его сознание вот такое вот, и доминантный канал, который присутствует здесь, он рекомендует этому человеку пройти через определенные шаги, чтобы в большей степени приблизиться к Христу, то есть к идеалу, идеальный человек Христос. Понятно объяснила? Надеюсь, что коллеги тоже, Галине помню, да? Да, да. Да, линии тоже было понятно. Вообще отливки штука хорошая, если это, этим делом практиковать и набить, что называется, руку, можно не только диагностировать, но и снимать всякие разные каки, бяки с сознания человека. Также они обычно снимаются с приговорком, с пришепотком, с или еще с какой-то словесной вербальной формулой, которая сонастраивает человека на канал с определенным божеством. Поскольку на этом канале можно не только получать, но и отдавать, это такой двусторонний канал, то, соответственно, выявленные проблемы будут сниматься с человека. Это проблемы, которые делают его менее идеальным, чем хотелось бы. И предполагается это не идеальность, то есть, например, порча человека, да, у него искаженное сознание, соответственно, он порченный с неправильным сознанием, он должен пройти через большее количество испытаний проблемных, чтобы приблизиться как бы, к идеалу, к этому самому да, смыслу порчи. Вот. И снимаются с снимаю него эти самые предпосылки через воз, через отливку, через яйцо, через выкатывание, да? то есть методов огромнейшее количество много, информация сама снимается о том, что он плохой, причем сама корча то не снимается, она находится глубоко внутри человека, а снимается лишь то, что в зеркале, да? в и как в зеркале, то, что показывает миру, что этот человек не соответствует теалу. То есть какое -то время, на какое-то время он представляется контролирующим и силам, отсматривающим реальность, как более или менее похожий на идеал. И они от него какое-то время отступают, предлагая ему собраться силами и все-таки решить свои внутреннюю проблему. Поэтому порчу никогда навсегда сдать, снять невозможно, это всегда может сделать только сам человек пройдя через определенные испытания, отдав долги. То есть всегда надо знать, за что тебя испортят. Отливки восковые, выкатывание лицом и прочие методы, которые помогают скажем так, избавиться от порчи, они на самом деле помогают избавиться не от порчи, а от ее внешнего отображения, то есть снимают первичную напряженность. Человеку есть возможность собраться с силами, собрать пройти достойно через все испытания, да, и на фоне этой порчи стать, может быть, немножечко сильнее. Поэтому с точки зрения магии порча совсем не вредна. В каких-то случаях она даже является катализатором для развития. Просто любое, любое развитие всегда проходит через большие страдания, так уж залголитонизированный наш мир, так устроено сознание человека, что не настрадавшись в волю он ничего не поймет.